посмотрите, кто бы не хотел себе пресс Человека-паука Окей, Тома Холланда? Я бы хотел. Вероятно, его первое появление в кино в 2012 году. И посмотрите, даже будущим мальцом он уже знал, как привлечь себе внимание. Он имел пресс. год спустя 2013 и посмотрите пресс стал еще жестче фильм называется как я живу сейчас My goodness его первое появление вы только посмотрите сегодня мы разберем питание и тренировки тома холланда человека паука на подготовке к его роли что он делал как питался как тренировался я же хочу его пресса я уверен что вам тоже интересно так что погнали и с самого детства Том Холланд занимался хип-хоп танцами и балетом, и также частенько боксировал, после чего со своим другом они шли в качалку и тренировались железом. А только посмотрите, будучи подростком, у него уже просушенная фигура, виден пресс, выделяются грудные мышцы, плечи, руки сразу бросаются в глаза. Неудивительно, что уже с такого возраста он цеплял не только харизмой, но и своей формой. Он говорит, что каждое утро, примерно в 7 утра, они вместе с другом ходили в зал и занимались около часа. Делали очень много скручиваний на пресс, Прям очень много. И одно время тренировали только пресс. No like spider things. I did push-ups, Or... which is where you like you're on the floor like this, and you do a push-up and you bring one leg. Yeah. Really Вау, паущее отжимания Не совсем годится для того, чтобы нарастить мышечную массу и грудные мышцы. Однако, хорошая альтернатива ворка в воркаут-тренировках. Выглядит круто, красиво, динамично. Вам будет интересно. И, возможно, пригодится, если само в детстве ты мечтал сняться в главной роли Человека-паука. И, судя по всему, как мы видим, он еще и любит баскетбол. Однажды его спросили, по какой программе ты тренируешься? Он ответил... По программе. Честно, на русском эта шутка не особо звучит, хотя его соседка рядом вполне оценила. <соц> Вы видели? Он стоял на руках, подтягивался с цепью. Куча всяких упражнений из кроссфит, он все это совмещает в своих тренировках. Максимальная разнообразность вариативность. И Кстати, голливудские актеры очень часто так тренируются, потому что нанимают крутых тренеров. И крутые тренера знают, что если они будут давать однообразные упражнения, однообразные программы, то, скорее всего, крутые актеры просто не пойдут к тем самым тренерам. И крутые тренера просто перестанут быть крутыми. Поэтому, да, это весело и разнообразно. Хорош, он еще и сальтухи крутит, и по крышке контует, и все на одной тренировке. стрит тв вошел в игру. Вот это я понимаю многофункциональность и стойки, и элементы воркаутские. вот эти подтягивания крутые классные, мне нравится. на спарринге, тренировки, ударки и на лапах он мы видим работает. Из груши один на один рубится. В общем максимально много функциональности кстати это отличное кардио. Делайте свои хотя бы час, два часа кардио в неделю. И это послужит отличным дополнением для тренировок с железом. И как мы видим для него это отлично работает, потому что вот просто поработайте, попробуйте поработать по мешку хотя бы там минута две и вы поймете насколько быстро вы выдыхаетесь. Вот я делаю достаточно большое количество тренировок. Силовых, но стоит мне заглянуть в какую-нибудь долину, где лежат лапы боксерские игруши. Это просто все это выносите меня. <говорит> <говорит> Я тоже так как-то пробовал, у меня теперь <говорит> палец кривой. И вот где он учился гимнастике. В Лондоне он участвовал в одном из телешоу. И там его учили в спортивной гимнастике. Он крутил сальтухи в целом прям полноценно тренировался и готовился как гимнаст. So и прикиньте, даже балет. Вот смотря это видео я сам в шоке, насколько Том Холод максимально просто развитый в физическом плане. Это что-то нечто, он совмещает, наверное, все. Может быть, мы даже видим какие-нибудь пиары по жиму лежа тяги. Like... Нет, вместо этого он делает просто сумасшедшую сальтуху на песке. Он говорит, что эти видео, которые он выпускал, просто вирусились. что творит этот парень? Что он делает? Он с детства, походу, готовился к роли Человека-паука. Такие трюки, это... Я, у меня слов нет. Вы, вы все видели. И, кстати, частенько я тоже в Инстаграме, знаете, в Риус вот заходишь как-то, или просто заходишь в Инстаграм, там высвечивается. Это же залипательно, реально. Вот это особенно все в слоумо, как это красиво выглядит. Я как-то пробовал делать сальтуху, и особо ничем это хорошим не закончилось. Но, как говорится, пока ты не сдался, это не перегал. Так что придет время, я оформлю свой бэкфлип в батутом центре и тоже сделаю видео. Питер Парка skills. Thank you. Все эти люди респектуют Тому за его скиллы. Это неудивительно. Это очень круто. Um, directly because of скалолазание? Я думаю, меня уже ничем не удивить, но скалолазание, даже этим он успел позаниматься, причем он говорит, что это не специально под роль Человека-паука, нет, то есть ему просто по кайфу. Кстати, я тоже занимался скалолазанием, спортивный туризм, по-моему, года три, это реально очень круто, вам реально стоит попробовать, когда ты взбираешься по этим стенам, по этим зацепочкам, пальцы очень сильно прям напрягаются, ну такой кайф, когда ты забрался, вот тут высоту преодолел, смотришь, Ниши, понимаешь, класс. You, you you, that, и теперь он рассказывает про ИМ-тренировки. Это такая штука, когда к твоим мышцам подключаются электроды и с помощью электричества твои мышцы напрягаются, то есть волокна заставляют сокращаться с помощью электричества. Он говорил, что это не самая приятная идея. So It works out, be really good. 20 минут чистой боли, как он сказал буквально. You, once, to down, so so tired, он сказал, что как только попробовал это в первые разы, после этого он не мог ходить в туалет два дня. Это жестоко. Honestly, diet, like, just, like, just, like... Немного иронично не находите, но его друг спрашивает про диету. Соблюдавленно что-то такое специфичное. Готовилось ли это? Давайте. Name. yeah i'm lucky that i was 20 when i was doing the movie um i ate you know healthy food but a yeah. lot of food много um, Чикенбургеры. Yeah. На самом деле я ждал какую-нибудь грудку, рис, овощи, потому что, как ни странно, вот эти тренера делают тренировки максимально разнообразными, но питание очень часто грудка, рис и овощи, хотя есть огромное количество продуктов, да, те же самые чикенбургеры, в конце концов, которые он так любит. Хотя он говорит, что, в принципе, Всегда он почти питался довольно чисто, правильной диетой, ему доставалось легко, но мы это видим по проценту жира. Однако, бургеры он любил. И как это обычно бывает, худым ребятам тяжело набрать массу, им просто тяжело съесть весь этот объем еды. Он говорит, что ел стейк, а потом ему принесли еще одну порцию, он такой, О, май гуднес, как, зачем так много? Simple. I, just ate whatever I, wanted, really. I just, yeah. Вы видели выражение лица его друга, когда Том сказал, что на подготовке, на своих детям в принципе это ел все, что хотел, потому что слишком много есть не хочет. И это реально вот. Реальная жизненная ситуация. Людям, которым тяжело набрать, им просто ну, не хочется есть. А тем, кому тяжело скидывать вес, они хотят есть. Вот мне с детства всегда было тяжело есть много. Я просто впихиваю в себя иду. Да, конечно, я мог заточить там какие-нибудь бутеры, пиццу и все это типа сгорало. Я это любил. Но... В итоге-то я ел мало, потом я заставлял себя есть, прям впихивал, на самом деле впихивал себя и рис, и вот эти все крупы, и мясо. Когда только-только вот начал понимать там что-то в основах зала, тренироваться, и реально это было очень тяжело. Но прошла какая-то граница, организм привык, и сейчас, чтобы нормально просохнуть, хотя бы до пресса Тома Холланда, мне очень дико сложно не есть еду. Но знаете, это то самое чувство, когда вот вроде ты съел... Но постоянно что-то хочется еще заточить. Me, I had, I the like... Вот она та самая сцена из Человека-паука, где он снял свой костюм, и все могли видеть его результаты. И знаете, что он говорит? Перед этой сценой, сразу, как ему сказали, он начал пампиться усиленно, чтобы в кадре выглядеть круто. Но ну, в принципе, логично, когда только-только ты приходишь в зал, ты выглядишь таким прям мелким, таким точеньким худым, особенно в но стоит тебе сделать пару подходиков на плечи, пару подходиков на спину, на бицепс, как ты прям на глазах раздуваешься. И частенько, конечно, только у тебя в глазах, но, но это факт. Ты становишься больше и рельефнее и красивее. И как мы видим, его другу в балет не так уж и просто заходит. Sea, right? we 500 day, а вот сейчас он говорит, что на подготовке к роли в сердце море он был на жесткой диете, которая мега просто беспощадная была. То есть он прям голодал. Oh, yeah. Someone made a joke about food like, hey's <laughs> <Just> <laughs> yes это тот самый момент когда ты находишься на диете и вот кто-то постоянно рядом с тобой либо что-то поджирает либо подстрекает тебя шутит проеду он такой это это не смешно я голодный worst thing was watching like a crew member eat half of a burger and throw the rest of it away and you're like oh man. Да, реально, так это и происходит. Он просто сидел, видел, как другие едят бургер. Его самый любимый тот самый бургер и говорит, «О, oh, мэн, ты даже не представляешь, чтобы я отдал за этот бургер прямо сейчас». Но у всего есть своя цена. Если ты хочешь сниматься в роли, если ты хочешь крутую форму на фотосет, если ты хочешь просто выглядеть достойно, смотреть на себя в зеркале, и видеть крутое отражение, видеть кубики пресса. Хотя не обязательно иметь пресс. Просто у каждого свои какие-то предпочтения, да? Быть лучшей версии себя. И, конечно, тебе нужно за это заплатить своим временем, своими усилиями, силой воли, затратами на еду, еще чем-нибудь. Потому что это не дается так просто. И в этом вся ценность. Если бы это было просто, если бы это было легко, в этом бы не было ценности, в этом не было бы так классно. I stole a и вот что происходит, когда ты слишком сильно себя ограничиваешь и долго находишься на диете, утащил этот круассан, потому что жаждал сахара. But then Christmas came and I I ate like a mountain of food and the next day my poor little stomach I couldn't move I was in so much pain. И, конечно, на Рождество, в празднике, он отъелся до отвала. Что на следующий день он просто не мог двигаться из-за боли в животе, настолько много он съел. И я, на самом деле, себя тоже узнаю. Бывали такие ситуации вот здесь вот видео. Именно поэтому я и говорю, что лучше худейте осторожно, потихоньку, не слишком сильно себя ограничивайте. Да, это будет дольше. Да, это будет не так возможно заметнее, вот, вот прям за неделю похудеть. Мы все хотим похудеть, желательно еще со вчерашнего дня. Но, чем медленнее ты это делаешь, тем более постоянно твой будет результат, тем более легче тебе держать диету, и в целом ты легче дойдешь до своей точки. Hey. Like like you really it, Конечно, я также уверен, что просто необходимо ставить себе какие-то челленджи, вызовы, задачи, цели для того, чтобы их достигать, потому что, ну, камон, иначе жизнь будет неинтересной. Эти кадры с бэкстейджов я просто дико обожаю. Ну и на этом все. Залетайте на сайт statixfamily.com. Это мой сайт с программой тренировок. Если хочешь стать как Том Холланд, иметь пресс, жестко, круто тренироваться, прогрессировать в своих показателях и набрать мышечную массу, это для тебя, мой друг. Вот здесь вот видео, которое ты можешь посмотреть. Кликай. Пока.